привет youtube с вами валентин и сегодня мы будем разговаривать про такие вот тактические часики не обязательно тактические можно и просто их таскать как бы обычно потому что у них такой интересный дизайн они выполнены полностью вот силиконовая силиконовый ремешок а также на ощупь сами часики тоже как будто сделаны такие и вот из силикона хотя вот здесь это пластмасса такая пластик сделаны они в сером цвете изготовлены фирма скмей вот видим Надежный замок, ремешок, который прочно держится на руке, у вас не спадут. Значит, указано, что данные часы выдерживают давление в 5 атмосфер, то есть под водой. Поэтому в них можно смело мыть руки, плавать, ничего с ними не произойдет. Очень красивые часики тем, что... У них большой циферблат, также здесь есть возможность указания даты, есть подсветка, в данном случае сейчас день, поэтому не могу передать вам. но чем интересны часы? Подсветка здесь не подсветка всего экрана, а подсвечиваются сами цифры. Горят другим цветом. Сейчас попробую вам показать. Вот, видно. А в полной темноте видно еще лучше. Есть секундомер. А также можно настраивать время и дату. То есть стандартные настройки в этих часиках, но как по мне, они выглядят очень красиво. Хорошо крепятся на руке. Ну, В принципе, вот и все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.